Всем привет! Сегодня записываю наконец-то видео, а... в связи с переездом я тут немножко выпала из ленты, потому что, ну, дел просто не фрород, и как бы особо не до видео. к сожалению, у меня куча всякой мелкой хрени, которая не поддается сортировке. Ну, там полень, полежки, например, еще что-то, еще что-то, и, в общем, мне не нравится абсолютно, как это выглядит. Вот, после... Понятно, что сейчас это напихано как, как пихалось, но я не думаю, что особо что-то изменится по красоте, когда я все рассортирую там и так далее. Поэтому я решила, пока я не могу заниматься стенами, а я сделаю вот на эти стеллажи дверцы в лофт стиле. Вот мне нравится такой стиль. И потом комната будет, это тоже, в общем-то, в стиле лофт сделано. Я съездила в Леруа и закупила всякой фурнитуры. Такие будут а, с металлом и деревом. И, соответственно, напилила под размер фанерки. Вот дверцы будут и некоторые будут на две ячейки. Вот пока я две купила... Потом, если захочу, может быть, еще добавлю. Ну и, в общем-то, работы много, надо приступать. Сейчас буду потихоньку шлифовать каждую дощечку, надо убрать острый уголь, чтобы не было занос и вообще смотрелось. А потом уже приступим к декорированию непосредственно. Значит, шлифуем. Вот я прошкурила эти дверцы и вот эти все. Теперь будем красить. Вчера ко мне друзья приезжали и привезли вот это все добро. Называется «Бери и делай». Огромная им благодарность. Вот и еще ведро краски сделаю сейчас такое включение небольшое здесь а... пока в общем у меня идет два проекта параллельно я перекрашиваю старый советский шкаф он будет тут в этом углу стоять в мастерской вот по все под это чтобы инструменты не валялись а лежали в шкафу там вот такой у нее там три секции в общем по процессу это вот сейчас он загрунтован тоненьким слоем. Ну вот а До этого я ну промыла хорошенько с растворимым средством, а потом пошкурила немножко лак, ну, чтобы было к чему цепляться грунту и краски. Вот, вот эти части сейчас прогрунтованы. А это я уже начала красить. А, сначала такой базовый цвет дам, а потом. Будет такая интересная растяжка, ну посмотрим, насколько интересно вообще получится или нет, но пока так. А потом приступлю к дверцам, вот они лежат, и вот еще такая вот сеточка там будет добавлена, в общем, лофт. Пока так. Это этот качество оценивает, да, морковка, морковка, морковка. Вообще, я это все к чему? Я сейчас крашу. Потому что не спешите выкидывать мебель. Понятно, что Икея рулит, и не можно купить недорого и новую мебель, и не надо заморачиваться. Но, во-первых, качество вот этой советской мебели, ничего не будет. Еще лет сто простоит, и ничего и не будет. Мне, например, легче перекрасить и сделать так, как я хочу, чем искать готовую мебель под свои запросы. Сегодня у меня начинается новый этап работы над мастерской. У меня, значит, есть такие стены. И чтобы сюда можно было задвинуть шкаф и уже разместить туда все коробки, все, в общем, что мешается сейчас, я решила, что я сделаю вот эту стену, одну пока что. И спокойно смогу туда задвинуть шкаф и продолжить его расписывать и так далее. ну и еще придется затронуть кусочек потолка, потому что потом будет неудобно с ним работать. И еще угол вот этот вот. Значит, задача на сегодня шлифануть стены вручную. Это для того, чтобы брать то, что осыпается. Вот убрать остатки обоев, где-то вот приклеены на потолке. Вот я даже вижу. Вот здесь. Вот это надо убрать. А, протереть влажной тряпкой, убрать пыль. И загрунтовать. Грунтовка у меня есть. глубокого проникновения. Вот, загру... загрунтую. Надо будет посмотреть, сколько там... По времени надо будет выждать. Но, скорее всего, завтра с утра уже начну красить. Краска у меня на эту стену хватит. Серенькая есть у меня. Вот. А потом покажу, что буду делать потом. Но, вообще, э -э, эта, эта стена, она как бы, она будет за шкафом. Шкаф я пока ликвидировать не собираюсь. Но, тем не менее, мне нужно сделать эту стену более-менее красивой, в стиле лофт. Но без скажем так, без фанатизма. Так, ну что, высохла грунтовка. Сейчас э, начну с этой стены, точнее даже не стены, а с потолка, а -а -а сделаю такие из -э -э белой шпаклевки декоративные такие вот островки, ну, чтобы они выделялись и заглажу. Решила, что не хочу чисто белый, а решил немножко добавить цвета, Ну прям капельку. вот есть у меня такие грунтовки структурные. специально покрыл неравномерно разными оттенками. А сейчас будет самое интересное, это шпаклевку буду класть. Чуть-чуть тоже придам ей оттенок. Ну что, показано, вот что такой прогресс у меня. Потолок буду, конечно, доделывать. Не будет таких ярких пятен. В целом я довольна. Единственное, может быть, еще сухой кистью пройдусь, чтобы сделать светлее. Вот этот угол темноват. В следующем видео покажу, как. Сделать вот с покрашенного однотонного шкафа. Будем его тоже состаривать. И вписывать в интерьер. Сверху будут еще антресоли. Две. Поэтому шкафы тут практически до потолка будут. Вот такой вот пока у меня прогресс по мастерской. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока!